Эллер продолжил исследование числовых свойств, в особенности распределения простых чисел. Одной из важнейших функций, которую он определил, является функция φ. Она измеряет раскладываемость числа. То есть для числа, скажем n, значение функции φ – это количество целых чисел, меньших или равных n, которые не имеют ни одного общего делителя с n. Например, если нужно найти φ от 8, то надо посмотреть на все числа от 1 до 8 и подсчитать, с какими из них у восьмерки нет ни одного общего делителя большего единицы. Заметим, что 6 не считается, так как делится на 2, но 1, 3, 5 и 7 считаются, потому что у них нет общего делителя, кроме единиц. Таким образом, φ от 8 равно 4. Что интересно, вычисление функции φ довольно сложное занятие, за исключением одного случая. Взгляните на график. На нем отмечены значения функции φ для целых чисел от 1 до 1000. Заметим предсказуемый шаблон. Прямая линия точек вверху показывает все простые числа. Так как простые числа не имеют делителей больше единицы, значение φ от любого простого p это просто p-1. Для вычисления φ от 7 простого числа нужно подсчитать все целые числа от 1 до 7, исключая 7, так как ни одно из них не имеет общего делителя с 7. φ от 7 равно 6. Если нужно найти φ от 21 простого числа, для решения всего лишь нужно вычесть единицу и получить 21 376. φ от любого простого числа вычисляется очень просто. У этого есть интересное следствие, основанное на том факте, что функция φ мультипликативна. Это значит, что φ от а умножить на b равняется φ от а умноженному на φ от b. Если нам известно, что некоторое число n, n это произведение n простых чисел p1, p1 и p2, то φ от n это просто FI произведение n значений φ от каждого n. из них. То есть p1-1 минус p1 -1 умножить на p2-1. минус